Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, мы продолжаем прохождение Starcraft 2 Heart of the Swarm, Сердце Роя, у нас на очереди задание захват власти, я в прошлый раз играл на ветеране, сейчас мы будем играть на эксперте, так, давайте послушаем брифинг, одна из матерей стаи Загара отказывается признавать, что ты королева клинков, прежде чем ты сможешь отвоевать чар у тиранов, Тебе придется вновь присоединить стаю загары крою. Понятно. Так, по Кериган. Что у нас? У нас здесь, кстати, минус одно улучшение оказывается. Почему-то требуемого уровня у меня не хватает 35. -го. Хотя в предыдущий раз у меня вообще уровень там был 35 уже. Я не знаю, почему сейчас его нету. Конечно, я ставлю улучшенные надзиратели, ставлю всего на сдвиг. И ставлю, давайте-ка, наверное, исключительную стойкость. Хотя, тут у нас будет, я так понимаю, босс. Ну, жизни всегда будет полезно даже когда и босса нет. Но, когда босс есть, тогда лучше, конечно, типа, кинетический удар. Указаны боевой единицы или строение противника на большом расстоянии. Увеличивают урон на 10 единиц. Дальность атаки уменьшается на 3. А. То есть, надо будет заплатить за что-то, прежде чем я что-то получу. Так, ну что у нас у Керриган будет? Я ставлю вновь улучшенных надзирателей, дикую мутацию, э, псионный сдвиг и исключительную стойкость. Я на самом деле не знаю, чего здесь за уровень. Вот в компании, так скажем, сейчас вот главный архив я включаю. То ли это он открывает уровни только те, которые я успел открыть, скажем, в этот момент, когда проходил нормальную компанию. То ли еще как-то я пока не понимаю. Ну ладно, это не самое главное. Самое главное сейчас начать эту миссию. Так, хотя давайте вообще еще насчет армии поговорим. У нас здесь есть пронзатель. У нас есть Труповик, раптор. Ну и, в общем-то, мне этого достаточно. У нас также у гидролисков раскачан вспомогательный панцирь, потому что бешенство здесь, оказывается, не так полезно. Из-за того, что э, Керриган у нас и так может бешенство включать. Поэтому у смысла особого нету делать бешенство. Вспомогательный панцирь есть смысл, потому что, во-первых, добавляет 20 единиц... А, ну хотя, да, тут только 20 единиц здоровья добавляет, больше ничего. Есть еще полые костяные иглы. Ну, это тоже не особо хорошая вещь, как и бешенство, потому что угол обзора, да, так сказать, у нас будет не такой большой, поэтому и смысла дальности атаки нет делать. Ну ладно, что ж, мы готовы. Больше раз тут особо юнитов нанимать не буду, в том числе муталиски мне не нужны вообще. Хотя, если посмотреть вообще, что тут у муталисков имеется. Убительный чакрум, дополнительно помните, надо скакивать три раза, провожать таким образом. Так, быстрая регенерация. Или взрывной чакрум. Ну, муталиски дают не так много урона, поэтому брать их, я думаю, нет смысла особого. Так что давайте-ка обойдемся другими войсками, которые у нас сейчас есть. Ну что ж, нам нужно собрать яйца. Собрать яйца, также возможно спасти гиблингов, как было написано в дополнительных заданиях. И можно также еще и не дать ни одного яйца забрать этой матери стаи, которая здесь с нами будет сейчас воевать, как ее зовут Загары или как-то по-другому. Сейчас мы ее увидим. Стая Загары обитает в кислотных болотах Чары. Там хранятся миллионы яиц, которые ты запасла на будущее. Судя по тому, где она расположила основной улей, Загара хочет собрать на болотах как можно больше яиц. Ну пускай попробую она чем пытается собрать армию но как она выведет зергов из яиц? Она может поместить их в пруды рождения, чтобы ускорить появление зергов. Я расположила наш основной улей неподалеку от такого пруда. Значит, я соберу достаточный ИИД, чтобы создать свою армию, и уничтожу Загару. Неплохой план. Так, давайте да. создаем больше дронов. Минус Двигаемся вперед. Ингск будет страдать. Быстрее добывать начинаем. Фрор, Идем вперед тем временем. Ты не королева клинков. Тебе нечего здесь делать, предательница. Улетай с чего, пока можно. Эти яйца принадлежат мне, и роем управляю я. Окей. Нам нужно больше минералов. Так, идет в атаку. Да. Окей, Юшки. Загара идет в атаку. У нее какие-то есть зерлинги. Су... Внимание диких Сукины, Они дети, а? Не будет. Загара ушла по тоннелю на свою базу, чтобы восстановить силы. Она еще вернется. Давайте в атаку идем. Гиблинги очень Природившиеся зерклинги В гиблинга может мутировать Любой зерклинг Я помню, что там база есть, поэтому Я именно этим сейчас и занялся Так, давайте сюда Базу идем, ставим, быстро Идем в атаку должна до них раньше загара Рой, говори эти яйца отличаются от остальных Собираем Блин, не хватило, да, ресурсов? Я так понимаю Твоя королева слушает Нам нужно больше мирового. Можешь убить меня хоть тысячу раз Я все равно вернусь Нам нужно угу. больше Не забудь где-то поблизости есть еще яйца. Разумеется. Так, давайте сюда приходим. Твоя. Время пришло. Угу. Поблизости есть несколько зараженных тиранских построек. Они привлекают диких зергов. Я буду уничтожать их, если обнаружу. Будет страда. Мы адаптив, твоя королева служит. Да. Время пришло. Так, отлично. Здесь все разбиваем. Дальше в атаку идите. так Но я на самом деле задание уже выполнил с этими, с этими яйцами Поэтому даже уже особо стараться не буду Спешить Потому что в предыдущий раз я играл, кстати, на Эксперте Я смог его выполнить Так Давай-ка ставь еще еще больше рабочих, конечно же, не хватает пока. Надо добывать весь пен дальше, продолжать. Еще также изучение делаем на стрельбу. Я хочу заняться гидролисками именно. Потому что у гидролиска теперь есть скритни, можно скритни мутить. Это, как вы знаете, довольно неплохая имба. Особенно если бот против. После. Против ботов воевать, если так это вообще жестко. Так. Давай-ка, еще нам больше королев. Больше минералов. Нам нужно больше минералов. минералов больше мутите, быстрее мне. Что-то минералов-то мало совсем. Вообще, мало вас-то будет. Продолжает... Мне надо сейчас, главное, найти гиблингов. 6 гнезд, я вот это не выполнил в прошлый раз. Что-то совсем забыл, блин, я вообще даже не стал выполнять. Надо было это сделать. Так, давайте-ка, королев еще. Мне надо теперь а, пещеру Роучи. Без Роучи тяжеловато, надо быстрее Роучи мутить. Плюс надо логово, кстати, тоже преобразовывать. Так, давай-ка сюда. Сюда, сюда, сюда близости лежат яйца, я чувствую это. Молодец, что ты чувствуешь, я их даже вижу. Так. Э -э -э. <рёхвати> Давайте дальше продолжаем. Теперь можно наконец-таки роучи делать. Разумеется. Мы... Время пришло. Сука, она Ээээные сломалась, Точнее, убила. Эту опухоль, которая здесь была. Да? да ладно. Такс. Угу. Здесь уже по максимуму, да, набиты. Давайте сюда всех переводим. Такс. Продолжаем улучшение. Плюс еще делаем дополнительно здесь. Так, отлично. Давайте добываем, добываем, добываем. По полной программе уже практически. будет страдать. Мне надо тогда еще, знаете что? Мне надо дополнительно еще, конечно же, еще одно логово. Ставьте быстрее. Так, э здесь тоже расширяем территорию. Да не ули, он атакует, он надо. атакует, блин, опухоль. Улий. Да ладно. Не надо, пожалуйста. Анальная кара. Керриган. Я бы на это бы. 18 плюс контент. Еще больше роучей, давайте-ка все сюда. Моя Что на этот раз? Твоя э, моя все, пошли сюда быстрее. сейчас будут тут уничтожать опухоли мои. Давайте, атакуйте Загару, мочите ее. Это... Отлично. Это не а, мне надо, знаете, куда рабочих, надо отсюда лучше. Так, отлично. Что мне надо вообще построить-то? Надо построить логово. А я перестал Это... что ли? А, я так и не стал постройку делать, блин. Ставим, давайте-ка, логово. Быстрее. Страдать. Я и так очень Фера много времени потерял. Играться. Идем в атаку пока здесь, вот по этому направлению. О, расширяем, давайте-ка, опухоль. Давайте все в атаку. Да блин, сильно далеко, да, не получается, разобраться забраться. Так, давайте здесь в вот атаку. Мы соберем яйца, не надо Давай. торопиться сильно за этими яйцами гоняться. Смысла особого нету это делать. Потому что у меня главное сейчас набрать гиблингов по достижению. Так, надо кого-нибудь сюда перестать. Кстати, да, давайте-ка теперь можем и гидру мутить. Плюс я могу мучить новые изучения. Все, пошли в атаку. Пошли в атаку на Загару. Она сейчас это собирается... Нас отжать еще яйца. Я этого больше допустить не могу. Хватит у меня отжимать яйца. это немножко не нравится. Кстати, да, побольше можно надзирать или посоздавать. Ну, в принципе, нормально. Я так крип протянул. Слизь. Так, все, можно теперь ядро. Мутить. Ну, пока что мутим, конечно, зерлингов, потому что видим, что минералов дофига, и спина очень мало. Так, загара все скопытилось. Так, нужно пещеру пронзатели, чтобы они вот прям восстанавливали врага на подходе еще, чтобы нам не приходилось их встречать здесь. Еще несколько рабочих, чтобы они тоже контролили передвижение загары и ее стаи. Ведем в атаку, давайте вот на эту пока что кладку, тут еще тем более тиранов есть какая-то база. В атаку добивайте здесь все. Так, эрган <со> немножко не так помесили, по я смотрю, да? прилично, Более. прям. Так, отлично Все разрушили Давайте-ка идем сюда Сейчас третьему загару Так, ты иди пока что разбуди вот здесь гиблингов Плюс где у нас есть еще гиблинги? Все, я так понимаю, что ли? Я за одними только гиблингами гнался А, нет, вот есть еще Так, вы давайте все в атаку Накидывайтесь на них а ты нет, Для нас нет да фига... я думаю один на один даже тебя убьет коригант -то хм. тогда чего ты боишься ну-ка не бойся иди сюда так, что еще где остаются гиблинги это все что ли, наверное, последние? Яйца у меня еще дофига надо собрать, так что все отлично. Не будет закончено задание досрочно. Но это еще не все, где-то еще должно быть. Так, сейчас давайте-ка поищем. Можно не бояться за свое войско здесь, конечно, потому что оно просто огроменное. А вот где гиблинги? Где оставшиеся гиблинги? Вот это вопрос. Они, может, здесь где-то? Ну, навряд ли, наверное. Нет, они там не должны быть. Так, вот даже, наверное, видео придется мне посмотреть, потому что я что-то туплю, наверное. Где-то должны быть гиблинги, а где они именно, не могу понять. около базы вроде никого нету тут это вообще не то совсем хм. Хм. Хм. так ну давайте атакуем вот эти бункеры может быть здесь где-то хотя. тебя ну я ну, тут никого нет Это умерла. <смех> Начнем с этого. Внимание! Крупная стая зерглингов приближается а, к вот основному улью. Все, я вижу. Мы должны задействовать все войска для обороны. Уютных деждушка. Ну давайте в атаку. да ладно все гнезда гиблингов. Давайте в атаку. Теперь остается найти спящие яйца. Я даже улучшение не буду делать для своих гидролизков, потому что, ну, тут уже мы выиграем сейчас просто наломом. Ну что ж, разрушайте их всех. Разрушили одну хату, сейчас вторую хату разрушим. Да, уже тут что-то разбили мы еще. Ну и самое главное, лого сейчас уничтожим. в общем-то все я не Что то ты ненадолго вернулся смотрю совершенно не впечатлило меня выполнение команды убить е моя королева я лишь выполняла твой приказ стойте я приказала тебе восстать против меня? Ты велела всем матерям стаи быть сильными, сражаться и завоевывать. Ты сказала, что зерги повинуются силе воли. Твоя воля сильнее, и я буду служить тебе. Хорошо, Загара, я сохраню тебе жизнь. Я собираюсь восстановить Рой, и ты станешь частью моего плана. Моя королева... <свист> Как-то это оказалось прям изи-при-изи, честно говоря. Ну вот у меня уже было собрано, точнее выиграно это достижение. Вау, активация Windows. <свист> <свист> Ладно, потом я с этим разберусь. В общем-то задание это было выполнено но я еще до этого. Я уже играл до этого на Эксперте и смог выполнить этот, этот квест. Ну, ютное гнездышко тоже готово, первый захват власти тоже выигран. Ну что ж, мы победили. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Мы в следующий раз будем играть, соответственно, задание Огонь Небесный. Всем пока. Удачи!